Каким ты был, таким ты и остался. Та-дам! Ну что ж, всем добра, ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Бородатый Скретч продолжает делиться актуальными новостями по всеми любимой игрушечке Вальхейм, конечно же, или игрушечки про брутальных мужичков-викингов вот с такими вот большими молотками. Ну а речь, конечно же, в данном выпуске пойдет о новом обновлении Hard and Home или же Дом и Очаг, про которое я детально расскажу, что нового добавили, что интересного нас ожидает в этом обновлении. Ну, это, конечно же, поставь авансиком лайкосик Под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя поддержка. ну а взамен за твои лайки Я буду радовать тебя годными, крутыми видосами По самым разным современным видеоиграм Таким, например, как Вальхейм И не только, ну а мы, конечно же, начинаем Мы сразу же перейдем к самой а, Сути, какие же обновления И улучшения разработчики а, Добавили, ну, во-первых, все оружие Было перебалансировано, чтобы Стать более жизнеспособным а, В качестве основного оружия А также иметь большие, больше уникальность стилей а, игры. Также была переработана система блокировки. А, текущий максимальный запас здоровья теперь сильно влияет на вашу способность блокировать атаки. А, добавлен был графический интерфейс для пошаговой а, панельки. А также можно теперь переименовывать прирученных а, существ. Таких, например, как кабаны, или же большие равнинные быки. Также теперь настройка чувствительности геймпада присутствует у нас более такая детальная. Еще была добавлена кнопка переключения автоматического Захват. А раньше такой функции, естественно, не было. Дальше у нас, значит, поменяли настройки графики, активные точечные источники цвета и активные точечные световые э, тени. Теперь картиночка у нас должна выглядеть гораздо сочнее и э, интереснее. Посмотрим, конечно же, как оно на деле. Также теперь прирученных существ атаковать вам не получится случайными атаками до тех пор, пока вы не включите дружественный огонь в панельке управления. Ну или даже без включенного дружественного. Огня теперь можно будет разделывать Ножом мясника своих животных Прирученных Такая вот фишечка тоже у нас теперь добавлена Ну и конечно же различные другие улучшения И исправления Очень большое внимание было конечно же Уделено еде Теперь у нас произошел ребаланс еды И большинство продуктов питания дают В основном выносливость Ну или же в основном здоровье Чтобы сделать выбор более Интересным для игрока Графический интерфейс еды переработан чтобы лучше работать с перебалансированной едой. Ну и, конечно же, было добавлено около 12 совершенно новых блюд, на что, собственно говоря, мне уже не терпится взглянуть, покушать эту новую еду, какие они бафы, какие она бафа будет давать. Ну и конечно же, извиняюсь за мой корявый английский Да, перевожу как оно есть С Google переводчика просто-напросто Какие следующие изменения у нас В мире? Прирученный локс теперь имеет Цель, вероятнее всего имеется Тот момент, что прирученный, прирученный лок теперь будет атаковать а, Всех существ, которые а, Досадили нашему игроку и... Также добавлены были склизкие локации И новые какие-то существа На локацию равнин Если честно, друзья, надо будет Посмотреть и потестировать, дальше были добавлены новые семена для посадки такие например как береза, дуб и еще такой ресурс как а, лук. Из предметов добавлено было новое оружие такое например как кристальный боевой топор и серебряный нож новые щиты были также добавлены это костяной башенный щит и железный щит, но вроде бы железный щит и раньше был не знаю что за железный щит такой новый добавили, конечно же в геймплейчике мы на это все дело посмотрим. Также я уже говорил выше что был добавлен нож мясника, это специально оружие для того, чтобы разделывать прирученных животных и получать видимо с них какой-то а, ингредиент может быть даже в увеличенном а, дропе или же в обычном а, также был добавлен гормовой камень который продается у торговца его свойства пока что неизвестны что будет он делать, посмотрим конечно же мы или на стримах или же а, при геймплейчике, ну и конечно был добавлен аксессуар для а, нашего значит а степного быка, какой интересно этот аксессуар и что он будет делать Посмотрим опять-таки в другом видосике по геймплейчику Поэтому если ты еще не подписан, то подпишись, пожалуйста, на мой канал оповещения в Дискорде, ВКонтакте, в Ютубе, в Твиче И ты найдешь там много интересного и полезного Ну и, конечно же, пунктик строительства, друзья мои дорогие Это же основной момент, который переработан был в дополнении Hard and Home Конечно же, были добавлены новые строительные элементы из темного дерева Такие, например, как черепичные крыши, балки, украшения и многое другое также были добавлены новые типы мебели, включая, помимо прочего, могучий каменный трон и горящую ванну а, викингов. То есть будет нам дана такая возможность построить именно а, вот эти вот а, предметики. Также были добавлены хрустальные стены, а, новые типы а, стеков, такие, например, как а, сокровища, вроде бы как древесинка, чтобы продемонстрировать а, наши собранные ресурсики. Также было добавлено улучшение котла, полка для специй, стол мясника кастрюли и сковородочки. Я так понимаю, это элементы декора, которыми можно будет украшать твое крутое жилище а, брутального викинга. Ну и, конечно же, была еще добавлена таблица картографии для обмена данными карты с другими игроками. И еще была добавлена духовочка для выпечки хлеба и пирогов. Еще была добавлена такая функция, как необоснованная пропажа а, предметов. Как это, ребятки, выглядеть будет на самом деле в геймплее, конечно же, хочется посмотреть. Об этом, конечно же, мы поговорим чуть позже. А, ну и дальше, была, забав... ну и дальше же была добавлена железная станция для приготовления пищи, а, требуется для приготовления некоторых а, видов а, мяса. В общем, у нас такой достаточно насыщенный списочек получился, конечно же, когда будем играть, мы это все дело проверим, мы это все дело посмотрим, да-да-да, как следует. И хочется уже вернуться после такого обновления в мир Вальхейма и поиграть уже, друзья, вернуться снова в этот очаровательный мир и провести там не одну сотню Часов после таких вещей Радует на самом деле то, что разработчики Не забрасывают свое творение Они над ним постоянно работают И это именно и привлекает меня вновь К тому, чтобы вернуться в эту игрушечку а как же ты, мой дорогой зритель, хотел ли бы ты вернуться после такого обновления в Вальхейм? Напиши мне, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Мы с тобой, конечно же, это все дело непременно обсудим. Ну что ж, а на сегодня пока что это вся информация, которую братишка Скретч хотел предоставить тебе, мой дорогой зритель. Следи, пожалуйста, за новостями, за событиями. Подписывайся на все мои каналы, которые находятся внизу в описании под данным видосиком. Ну и не забывай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует, конечно же. We're gonna it.